Привет, я Даша. Сегодня коррекция на правую руке и распаковка. Первое, что купила, это пилочки беля 80 на 80 и 100 на 180 грит. Также фреза. в течение видео подробно. И в тирку, за которой гнулась очень долго, если не забуду, вставлю выкраску. Этот цветник я взяла только из-за акции, хотя изначально смотрела другой, который вы увидите уже сейчас. Выкраски не будет, так как они будут основными в дизайне, так что не выключай видео, если интересно. Можете наблюдать, как сильно его упаковали, в отличие от предыдущего. До сих пор не понимаю, почему так. Тонкие кисти и апельсинка. Классика. В порыве страсти также купила наклейки. Куда их применять, я честно не знаю. Боже, я не знаю, зачем я их купила, Вообще. Первое это английские буквы в таком... газетном что ли виде, а вторые — это различные слайдеры с девушками, цветами и где-то таблы. Да, я очень хорошо описываю. Ох, этот стеймпинг. Купила только ради жопок. Ну вы уже поняли, что бюджет мне доверять нельзя. Ну вы только посмотрите, какие они милые большой штамп, так как прошлые были очень маленькие для моих ногтей. Он достаточно мягкий, слегка липкий, обычный хороший штамп, но приехал с такой царапиной и четкого квадрата с обратной стороны. Неприятно, но для меня не критично. В наборе также было две пластины. В описании ничего о них не было, а на фото только одна. Ну и самое интересное – это наш дом. Толстые торцы и мизинец. Ну и стрёмная архитектура. Фреза пилит в целом хорошо. Единственная претензия к носику. Пилит достаточно слабо по сравнению со спинкой. Но вполне удобен для выпиливания изнанки. Чуть дальше в видео вы это увидите. Указательный я спиливаю медленно. Так как я еще не разобралась с фрезой. Но на среднем у других гораздо быстрее. Здесь вы можете наблюдать как пилит носик. Надеюсь вы уже поставили лайк под этим видео. Подписались на канал и оставили коммент. Спасибо, мне очень приятно. Как и обещала, фреза поближе. Ровные, хорошие зубчики и обломанный кончик. А вот как она пилит изнанки. Достаточно хорошо, но я, конечно же, позбивала углы. Одна из моих самых любимых частей. Маникюр. Поднимаю кутикулу апельсинкой. Хоть у меня есть пушер, а апельсинка просто любовь. В этот раз кутикула почти не прилившая и было относительно мало в тереге. Но все же убрать его нужно, чтобы не быть теми самыми клиентами. Для этого буду использовать новую алмазку. Посмотрим на нее вблизи. Все как обычно. Форвард, правый, реверс, слева. 15-20 тысяч оборотов. Делаю все, конечно, поэтапно на всех пальчиках. Заодно подворачиваю кутикулу для среза. Если что, извиняюсь за иногда появляющиеся засветы. На монтаже их убрать не получается, а работать без света просто невозможно. Снимать удаление кутикулы на правой руке сложно, поэтому увидите только на одном пальце. Вот что получилось. Конечно же на двух пальцах я порезалась. Как без этого? Буду восстанавливать сбитые углы по легелиму от Белиан. Подробнее о нем в виде по подсказке, которую вы можете наблюдать в правом верхнем углу. Установилось себе приложение оповещения тревоги. Только что заралы. Я вы чуть не потеряли автора такого прекрасного канала. Я где-то засунула и не высунула свою любимую кисть для полигеля. Поэтому в этот раз выкладку делаю апельсиновой палочкой. А вы сами делаете себе коррекцию или ходите к мастеру? Обязательно пишите ответ в комментарии, мне будет очень интересно почитать. Я не очень стараюсь выкладывать материал, так как изначально знала, что буду много пилить. Такие пирожки у нас вышли. Использую пилку 80 на 80 грит. Опиливаю квадраты я по схеме, сначала боковухи, потом центр ногтя, затем сглаживаю грань. Указательные у меня клеющие, поэтому их я обычно поднимаю, либо опиливаю снизу сильнее остальных. Но здесь еще и прошую ужасную архитектуру нужно спилить. Кстати, в этот раз она не особо лучше, к сожалению. Кстати, будьте аккуратны с такими пилками. Этой, как видно на видео, я поцарапалась. Позже оказалась до крови. Сейчас вы увидите идеальную подложку под идеальный квадрат, которая окажется неидеальным. Но я требую новое движение в поддержку неидеальных квадратов. Так, мы отвлеклись. Пьюкой 180 грит шлифую натуральный ноготь для лучшей сцепки. Делать это я стараюсь в одну сторону. Мне приятно, что вы смотрите мои видео. И раз досмотрели до этого момента, не значит ли это, что вам нравится это видео? Если это так, то я приглашаю вас в свой инстаграм и ТикТок. Ссылки на них находятся в описании, в закрепленном комментарии во вкладке о канале или в поиске по нику этого канала. А я как раз начинаю подготовку ногти к укреплению. Обезжириваю на наш дегитратор, бескислотный праймер и рабер-базу, обычным слоем для апгезии. Естественно, задеваю ранку. Было неприятно. Будьте аккуратны во время работы. Учитесь не на своих ошибках. Кстати, как вам мой новый фон? Стала ли картинка лучше? Да. Я зависима. Не могу без кофе даже во время маникюра. Не озвучки. Если идите, приятного аппетита. Укрепление на правой руке я делаю исключительно полигелем. Неудобной рукой гелем. Неудобно. Укрепление апельсинка это просто ад, поэтому большую часть я вырезала. Да, на этом этапе вы уже можете обращаться с идеальным квадрат. Результат мне в итоге не понравился настолько, что хочу через неделю сделать перенаращивание. Это результат уже после опила. Остались только торцы, но это потом, сейчас дизайн. Беру новую кисть и промываю ее в базе, это ее очистит и подготовит к использованию. Таким же способом очищаю кисти от цветников, но держите их подальше от солнца и лам. Рисую линию на ногте. Тогда я еще точно не знала, что будет, поэтому линия неаккуратна, но позже я ее уберу с помощью лайфхака из этого видео. Такую же линию, только в другом направлении рисую на безымянном. На среднем будет другой дизайн, а на остальных один из новых цветников. Сейчас вы можете наблюдать, как я мою кисти, и новым желтым гель-лаком рисую линию под предыдущими. Кстати, этот желтый хорошо сушится. Берите на заметку у кого проблема. Здесь я уже рисую дизайн на среднем. К сожалению, большая часть дизайна и его исполнения не записались. Из-за нехватки места на телефоне. И заметила я это только после покрытия топа. Но еще будет результат. Жду тебя в своих следующих видео. Пока.